Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон. Канал, на котором мы говорим о традиции, вере, наследии предков, технологиях. Сегодня мы поговорим о проблемах русского языка. Подписывайтесь на наш канал, досмотрите до конца наш ролик, вы узнаете подсказку от Вичезара. О чем же мы сегодня хотим поговорить или я хочу сказать. Как принято в исследованиях, в научных исследованиях. Первое. Идея должна содержать что? Изобретение или какое-либо произведение, и они должны быть опубликованы и запатентованы, это первое. Данное произведение или изобретение должны показать свою безопасность для физического тела и психики человека. Далее, изобретение или произведение должны быть полезны для человека и общества, и они должны доказать свою эффективность, и плюс к этому повторяемость результатов того устройства или технологии или произведения и тиражируемость во времени и в пространстве. И плюс к этому они должны еще быть подтверждены источниками, на которые ссылается то или иное произведение или изобретение предыдущего поколения или предыдущих поколений или из наследия предков. Вот как пример мы говорим про наши изобретения под общим названием нейтроник или про произведение которые мы называем коны нравственной устой, которые основываются на исследованиях более 25 лет и подтверждающих, имеющих тиражирование и отзывы пользователей. Вот это научный подход. А теперь мы посмотрим, а что же не так в данном случае с научной точки зрения различных подходов к изучению русского языка. Последнее было интервью, не последнее, вернее, а Фролов брал у руководителя Ясны, вот Институт русского языка. В нем участвуют и Виталий Сундаков, и другие преподаватели, которые говорят о русском языке. С точки зрения научного подхода, это личное оценочное мнение авторов данного курса, не имеющее отношения к науке, потому как оно не подтверждается научной новизной и не имеет практически ничего общего с наукой. Из наших книг Иконы, нравственный нравственные устои, домострой и э, технологическое описание устройств по защите. Вы можете узнать много полезного для себя и прикладного. Как себя можно восстановить, как себя можно защитить. И по ссылке вы можете приобрести все эти книги, которые у нас есть. По делаем вывод, что это личная интерпретация авторов. 40 уроков русского Сергея Алексеева. Мы просто, вот, если пробежаться, это так, так же. Авторское мнение о основах русского языка, и которые несут определенные образы. Это мнение Сергея Алексеева. Оно имеет место быть. Личное оценочное мнение. Современный русский язык, состоящий из 33 букв, это искусственный язык. Основой для него является буковник или буквица, который имеет 49 букв, несущих образы. И эти образы несут как раз те смыслы, которые были заложены нашими предками. Если мы глубже идем, то существуют еще различные языковые древнеславянские системы. Как то, например, ну, современный мы вспоминаем, вот, если говорим о Шубине. Все светные грамоты также, она, кстати, очень много несет информации о распределении энергии которые несут образы в буквице. Если мы говорим про руны, которые от Чудинова опубликованы, то это также оценочное, научное оценочное мнение, но не имеет глубоких корней, так как Валерий Алексеевич не знает коруны и не знает рун. И э, их соединения. он просто трактует личное оценочное мнение, оно имеет место быть. Например, тот же санскрит от в трактовке Жарниковой тоже имеет много смыслов, так как это древний русский язык, который был привнесен в Дравидию и ныне Индию нашими предками. Кстати говоря, у нас был сюжет по этому поводу, по ссылке вы можете его посмотреть. Один из наших зрителей а, задает вопрос по сюжету вот с Еленой Доводюк. Я сказал, что мы празднуем Новый год. Да, ведь, уважаемые друзья, для многих групп людей Новый год связан с переходом определенным. У нас это калятки, новое солнце. Новый год для христиан это новый бог для них. Это так. Поэтому э, мы не отрицаем и в староверии нет отрицания каких-либо богов или носителей философий Мы говорим о том, что они все имеют место быть. Поэтому вот так отвечаю на вопрос. Мы говорим язык диванагари Что это за язык? Это танец. И знаки, выраженные в танце, когда дева на горе передавала определенные символы на другую гору, и их принимали. Это вот скрытый такой язык передачи информации. Если мы говорим еще глубже, то мы о харийской рунике говорим. Или коруни, который 144 образных символа имеет или знака, описывающих соединение небесного и земным. Если мы еще глубже идем, то мы говорим о... О том же языке, который трагами называется. Это образное символьное письмо, тайное, жреческое. И э, до этого мы можем сказать о чертах и резах. Это такое бытийное письмо. В быту передавали короткие сообщения. На Бересте и много-много других письменностей было на самом деле: россиянское образно зеркального отображения, княжеское письмо, соединяющее много символов и образов из различных письменных, тайны для передачи информации зашифрованной. И вот. Об этом я что хочу сказать? Все те, кто занимается русским языком, прежде чем говорить о языке, о слове, о трактовке слов, должны изучить вот эти все письменности, их образы, а затем уже трактовать вольно те смыслы, которые заложены в слова. Поэтому и ясно, и 40 уроков русского и личный взгляд Жарниковый, и личный взгляд Чудинова, и личные взгляды различных исследователей и имеют место быть. Но, уважаемые друзья, давайте тогда вспоминать те языковые системы, символы, которые были до того, и ссылки на них делать. А теперь подсказка от Вичезара. Если вдруг вы увидели нечто неизвестное испугались, что-то перед вами во сне или наяву, ли, или в полусне появилось, всегда спросите, ты кто и зачем пришел, и всегда вам будет ответ, потому что все миры живут по совести. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего.